Тиак, диак, твак, дуак. У меня тут вс с собой. Угу. Пойду ему. О, привет. Риан, Риан. Ч тебе надо? кыш отсюда. Ладно, Даром. Как у тебя жизнь? У меня все прекрасно, у тебя как? Вот у меня идеально. Я побывал на Гавайи, Сочи. И да. чё, А ты тут в своей канаре. И чё? И ничего. Ну Ночь. иди вон отсюда, всё, пока. Ты чё? Ты у кыш, пошел бутло. А что это дом? Чьи это дом? Комната? Э -э, Вики. А, точно, Вики, извиняюсь, забыл. Как культурно. Когда в школу ты, не знаешь? Скоро. М -м -м. У меня есть вопрос. А может быть ты даже хочешь куда-то выбраться? Ой. Нет. Отдай. Что это такое? Это дверной. Отдай мне его. Пусть у меня был... Нет, дверного мне сюда гони, Олег. Или я тебя выгоню. Раз. С квартиры. Выселю тебя. Бери. У меня ну, дело. Я пойду дарить всем денег. Давай, mm. дари, балбес. О, mm. oh, новенькие. Странные новенькие немного. У него что-то с головой не так. <laughs> Я не видела, что такой скин загрузился. Скамей. Так. Очень интересные mm. люди. Да, Какие-то вообще. А по Здравствуй, сударь. Как у вас дела? Это, много Смотри, там, это ну, Саша? Дебилка. Ладно, да. надо и пойду я. Саша подрос. Привет, это, это там накинь мне на. Киня, на... Надеюсь, это не так кошелек там накинь мне баб... ну, бабла, там, что такое. Этот У, Спасибо, мам. Ой, это еще что такое? Что да. за Опять? Все по домам. Ну это мало, мало. Так, у Олега немного шиза. очень Я Голос-гопик, пойду спустись в канализацию, в идеальное место. конец-то. Пора приступать. Здравствуйте, сударь, что вы забыли в канализации? Я что забыл? Это ты что делаешь? Я спрятался в владения, сударь, а что случилось? Мог бы и дома спрятаться, сударь. Ну, я не дал глазней попасть домой, потому что он меня сильно больно било. А вы лучше сударь, отправьтесь сражаться с злодеем. А ты не учи меня. Ну, я и не учу. Еще... Алло, молоко на Баг. губах не открывает. Тут сражаться, тут злодей. Говорит, ну ладно. И он очень сильный и пытается обидеть одного мирного гражданина. Лири. Ешь, Лири За нами. Лири, подними темные крылья. Никто никогда не догадается. Кто... Неужели кролики начали драться? С супер злодеями Интересно будет вам помочь. Ла-ла-ла, привет всем. Спасибо. Так, опять ну, какие-то суперзлодеи. Чем тебя ждать, мистер Баб? Ну, Я говорю, злодей обижает мирных жителей. Он, наверное, там коктейльчик пьет. Освобождение! Так, хватит его от тебя отпустить, Освобождать. Он лучше умеет сразиться со злодеем, отправить его далеко-далеко. От летай там, нет, в космосе он упадет в воду. В космосе некого обижать. В космосе некого обижать. В космосе есть кого обижать, космонавтов. Нету, там никаких космонавтов. Да, боже вы достали. Я вам на пловца не похож. Плавай. Я слышал, что пора заканчивать. Супер шанс. Сейчас мы с ним закончим, больнее парень. ему этой фигней киркой, да? Сейчас ты лицо снесешь. Давай по башке ему киркой. На. По губе. На, по губе. Отойди. Получай, Зачем ты его подлетаешь? У меня пять минут, ты его улетаешь, как мы должны да, себе с ним сразаться? Чем выше он летит, тем больнее падает. Чем выше он летит, тем быстрее он регенерируется. Молодец. Так. Ой, да щас, щас Блин, я тебя щас убью, ты достал меня. Спокойствие, мистер Я сейчас. Спокойствие, Я щас, Спокойствие, я щас... Я щас... Я на... Я его бью здесь, и давайте... Я щас заберу ну, талисмана, но ты бесполезный... У <сосколько> бесполезного а щас... этого Баникса. Я не виноват, что у меня такая суперская нора. У тебя есть оружие, понимаешь? тоже Так, мне кажется, надо забрать у тебя талисман, если ты еще раз используешь свою дурацкую силу. Будем драться по старинке долго-долго-долго. Вот долго я бы его победил, если бы ты его не подлетал. Хорошо, делаем. Давай, давай. Подними темные крылья. Я, я уже заспать начинаю. Я, я очень тебе мало сейчас. Времени. Если я его сбужу, то... у меня очень много времени, Будет? раз я могу путешествовать во времени. Шутку понял? На. На. Видимо, не понял. Практически. Всегда Практически. знал, что На. ты не понимаешь. Дели. А, ну ладно, все быстро. Ну, был... А, кума. Да, здесь а, ее почему-то она не ее нет, а кумы. Ой, это, была... это не может быть синтемонстр, потому что... Потому что... Если не ошибаюсь, то... -то, это у меня. А я а, вроде не да. у тебя? У тут... Да. Я, так... я, же, Павлик, я забирал. А... Еще это я забирал. Я не ошибаюсь, что там этот... У Феликса вся катулка. Ну, то есть талисман, который дюпает талисман. Ну, это я так просто знаю. Да, Дай мне настроить. Чудесный мистер Бак. Не знаю, кто будет развиваться. Мы разберем. Все, ладно, все, мне пора детрансформироваться. У меня две У минуты. У меня осталось три минуты. Ещё да, вот. У меня времени мало на талисмах. не осталось. Пойду, лири, Лири, темные крылья, спадите. Жри глупое создание. Прячься. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, где Олег? Почему я должен обязан выждать? Да, пойду домой, что? Буду... О, кто поновеньчер, золотое яблочко. О, спасибо. Запустил. Я все свои деньги потерял. Привет, Олег. Нет, такой вопрос к тебе. На засыпку. Ну, заспрашиваю. А? Спрашивай? Это мне есть э, к тебе предложение одно. Что? Ну короче, короче, ты же знаешь нашу тайну. Конечно знаю. У нас с тобой много тайн. Какая именно? Ну самое самое важное. У нас много самых важных тайн. Нет, у нас одна самая важная тайна. ну, я, ну знаю а что? Ну скажи мне, о чем там в ней говорится. Я забыл чуть-чуть. А вдруг у нас э, жучки, думаю, нас присылают. Нет, здесь нет жучков. Ну, а давай лучше пойдем там э, пойдем туда, где нас слышать никто не будет. Пойдем. Кто где? Куда пропал? В стену входи. И вот сюда. Давай. Мы помощники мистера Убря. Мистеру Багу. Мы ему помогаем. Ах ты фейк от... Олег так и знал. Лири, подними. Темный, как а, Как хорошо, что у меня есть камеры. Я все видел по камерам, как Я тебя сейчас починю к себе жить скрытая сила талисмана давай ты же все равно когда-то отсюда выйдешь а до тех пор я не уйду так, надо написать банник срочно алё алё Какая есть... слушаю. помоги где? меня закрыли Адриан, где? Где? в комнате Костя. адриана есть ванная комната где ванная комната там стоит злодей Уйди, я освобождаю тебя от ответственности, тебе ты починишься. Но, просто пусти, ]ду. просто ванную комнату пусти нору и зайди ко мне. Ну, ты где? Я тут. Тихо, тихо. Зайди в ванную комнату быстрее. Узнать, где жук прячет свои безделушки? Где жук прячет Открывай тут этот безделушки? нору, или что ты там делаешь? Вон! Ты. Жалкий. Ты ответственности, кролики мне я я по тебе бежать. мне. Я по тебе попал несколько раз, кролик. Открой, кроличью нару. Если... я от тебя отрекаюсь. Что ну, ответственный... неужели калки? Стой, Баникс! Калки да. тебя перенесла по просьбе мистера Бага. Мы там симка решать все такое. Mm -hmm. Короче, тебе нельзя выходить сейчас. Это очень опасно. Хорошо. Буду здесь. Сиди здесь, Хорошо. на втором этаже. Так. Всё, я так, так, так, так, так. Mm -hmm. он, он меня leveling... не найдет. И не получит доступ к нам. Помойка в другой стороне. Иди в другую сторону. Помойка в другой стороне. Спасибо, что ты нам открыл. Что там А теперь вселять я мог! Подчиняйся мне. Отдай талисман Лирии. У меня нет талисмана Лири. Его украл ну, Феликс. Не ври. Ты только что с ним ходил. Это настоящий? Феликс. Это настоящий? Снять я мог. Что это было? Как ты мог стрелять я мог? Погоди. Если меня глаза не изменяют. Ты кто? Неважно, кто я. Что происходит? Где Дриан? Я Дриан. Ты не можешь, быть ты Дриана, потому что как-то меня вселял Амук. Неважно, я тебе потом скажу. Что произошло? Что вы меня пьете вообще? Что ты мне Амук слил? <связь> потому да, что да, перец да, пытался да, сейчас угу. буквально с помощью фейка Олега мою силу и открыть все норы. Да. Ну-ка да, лежа, иди-ка здесь поговорим с тобой. Пекарню закрываем уже ночь. Что, что хотела поговорить? Я знаю то, а что ли? ты Феликс. Да какой Феликс? Могу доказать, что есть волшебный... У тебя есть волшебные клопы, которых ты даешь волшебному жуку, который с помощью них превращается в другого волшебного клопа. Непонятно. Тот скотина мне просто не ответил. <регу> если у него есть то кролик будет опасно, если он выйдет, потому что если он попадет по нему, он сможет его починить себе. Если он откроет нару, то тогда он сможет использовать камень через зайца, который тоже дает силу эволюции. по времени. <регу> да, да, себе... да да да да да да да да да Баник Банник съедаст этого. Баник закрыл все норы. если он откроет нору, то это будет катастрофа. Это другое, Может быть, у него есть книга. Я не, знаю, Нет, я не знаю, порталы, зачем... банник закрыл порталы, поэтому открыть если порталы не да... сможет. Если ты ему дал такой же вопрос, то он знает теперь то, что у меня и у тебя есть какой-то секрет. То есть и тебе, и мне посветит какая-то большая опасность, если он поймает нас. Есть пытать... секрет. А секрет, он, я сказал, самый главный секрет, есть один. А один у нас секрет с тобой, это... Понятно. То, что, то, что мы живем с тобой. У тебя есть клопы. Кстати, никакого клопа мне не хочешь отдать волшебного? Нет. Потому, как, прям... Чего? Нет, ну нафиг тебя. И, кстати, ты понимаешь, что ты при всех спылился? Мне пофиг, я не являюсь носителем этого талисмана. Да, им являюсь я. Но я тебе не отдам, потому что тут всякие Феликсы, но он в жопу тебе. А если он получит этот талисман, то не знаю, что будет. Поэтому иди-то, коты-ты-ты. -ты -ты. Дай тогда другой. Почему еще мне без клопов ходить? Я хочу клопов себе. Наловлю на рыбалку. Ты что, фигел удочку меня кидать? в Так, ладно, все, я Я сейчас скоро приду. Че, быканули? Да. А, Феликс. <соединяем> Ребята, привет еще раз. Всем вам э -э, что это было? Ладно. Привет, ребятки. Да, привет. <соединяем> Наверное, уже сегодня. <соединяем> да, привет, привет. Привет, О, Олег, тебя, Олег. Привет. привет. Здорово. Привет. Ну, привет. Привет. Пока. Сударь, не, не звоните, открыть пекарню. Культуру надо учить. Не, не, не учить. Постой-ка здесь, подожди. Я сейчас приду. Пекарню откроешь, может быть? Так, сейчас подожди, у меня там тайный проход, который нельзя знать. Тайный проход? Не, интересно. Нет. Иди к двери. Хорошо, как скажете, сударь. А всем, кто зайдет этот тайный проход, получит в лоб. <звы> Олег! Да, конечно. Проходи. Пошли. Можешь Пикарди все-таки закрыть? <свят> Зачем? Пойдем. Да? А что не так? Зачем Ты меня опять держишь себе комнату. Я тебе спать хочу. Селить я мог. Привет. Привет. Так, а теперь ты не настоящий Олег. Отдай-ка мне, Талисман Орла. У меня его с собой нет. Я его выложил, чтобы, чтобы вы меня не поймали в такую ловушку. Да. А еще я покатил твоего друга. Где он находится, говори? Его место в другом измерении. Если использовав Токамень Чудес Паука, я переместил его в другое измерение. Талисман Паука спрятан. И наложили на себя волшебные чары, то, что его произношение из меня будет длиться после его. А теперь отведи меня, где сейчас находится талисман Лири. Пойдемте. Нет, топ. Иди сам сходи. Вдруг это ловушка. Сам сходи Спасибо. и возвращайся. Я О, вселю в падал. тебе пять амоков. Спасибо, Котарх. Привет. Привет. Ну, где это говно? Чем занимаешься? Дорогие? Анья, один сделал самую глупую ошибку своей истории. Это та ошибка, которая проколита. Теперь, пока у него есть талисман Павлина, я смогу его забрать. Так, надо талисман Пэйк... Павлина. Пайгдус, расправь темные перья. Но для начала. Катарх, пожалуйста, дотроньте до да, вот этого мячика. Спасибо, Катарх. Пошли, пойду. Так, все. Теперь даже если он заберет камуфляж, ну, а, катар, камуфляж. Всё, да, Я да, обычная что? девочка. Да. Я уже как Практически скоро получу то, что мне надо. Это что такое? Тут злодеи, герои, вы где? Не нужно, чтобы появился только один. Все, прекрасно. Сударь, а тебе мне стоит спрятаться? И всего лишь. Здравствуйте, герой. Здравствуйте. Что случилось? А что это за злодей? я не знаю. Лучше э, быть к, быть осторожным. Так, Ой. Надо с ним сражаться. Что же никто не приходит с ним сражаться? Я не знаю, почему герои не приходят. А вы типа как вас зовут? Я все равно на время. А что? Как вы так высоко против? Селить я мог. На детрансформируйся. О, отдай мне талисман скотина. Спасибо, Атар. Снять камуфляж. появись появись, прячься. Я Детрансформация. Ой, привет. Да, меня обратно туда. Ничего это не да, да, поэтому. Надо идти. Пойдем за мной. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Пойдем да, да, да, да, да, да, да, да, Пойдем. да, да, да, да, на второй этаж. Что же это за супергерой, который не срождаются а суперзлодеями? А у меня что? есть для тебя задание. Неважно, кто я. Ты знаешь, кто я. Я Адриан. Короче, у меня для тебя важная mm -hmm. идея, Баникс. Держи. Зачем мне талисман это... павлина? Спрячь его в норе. Хорошо. Не спрашивай, откуда ты это просто, просто спрячь его в норе и сдел сделать так, что порталы все закрыты. Угу. Хорошо. Все. Отлично, пока у меня еще есть время отправиться за да, ним. Потому что пока он еще не вышел из норы, не затрансмировался. Вот, у меня еще есть время, ты начинаешь со Так. А где ты спрятал талисман павлина? Талисман павлина находится у Баникс. А кто такая Баникс? Я личность не знаю. Закрыть на руку. Где большой баба-буй? Я не Он знаю. Он спрячет свои, свои волшебные сокровища-клад. Какой клад? Коробочка такая. Вы я не знаю. Мы с ним дружим, но шкатулку он мне не и отдаёт. я сейчас тебе по полдам. Ладно, изгнать. А может, значит, кролик мне нужен вдвойне. А, лошара, ты тупой. Ты никогда не заполучишь этот талисман, который на тебе. Потому что Банник закрыл все да, порталы. Баник забрал все порт... Закрыл все порталы ты и Я не, не дал сейчас такую большую идею. Спасибо. И если я не могу достать в этом измерении талисман павлина, ведь у меня есть камень чудес полка, который даёт по часам по измерениям. И если я отправлюсь в другое измерение и достану камень чудес павлина там, то тогда я буду все силен. Спасибо за идею. Я... Да, но когда Боюсь. ты вернешься в это измерение, этот талисман пропадет. Поэтому бесполезно, что ты там будешь делать. Да, если бы это так работало, то тогда бы это так работает, но есть план получше. Да, поэтому получше будет тебе уйти в другое измерение. Паникс. Паучья крота. Эй, не входи сюда. Ты спрятал то, что я вот. тебе давал? Да, Досту. все норы закрыты. Он в все, молодец, никак не достанет. Открывайте. Мы застряли тут. Молодец, малыш, Теперь если... Оп, я прав. Ну, Теперь этот бомбис знает то, что он знает, <соцентричный бомбис> но если он пойдет в талисман, объединит в зубы измерения и возьмет я там больше. талисман и придет в это, то в этом измерении талисман пропадет и вернется, мы в Естан, поэтому... Это бесполезно. у меня есть одна идейка, как обладать камнем чудес. Если я использую... Ну, а опоры. порталы все закрыты, поэтому все идеально. Но, если Ладно. Если я использую опоры, дусу, то тогда мячик переместится. Здесь он не сможет пропасть, здесь мячиком. прячься. А пока что у меня есть план получше быть прям Будь да. по Пойду-ка я посижу в ресторане. Right. Mm -hmm. Где продаются команды?